Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Стрелец. Сейчас мы будем с вами смотреть, что будет происходить у вас в жизни в период с 27 июня по 21 июля. В это время Венера будет двигаться по вашему символическому девятому дому, связанному с дальними поездками и путешествиями. Также этот дом связан с получением высшего образования, с философией, также с юридическими делами. Для вас это знак Зодиака Лев. Ну, Лев сам по себе очень активный, очень темпераментный, он великодушный, он тщеславный, ну, собственно, показушный и театральный. И, в общем-то, вот с такими качествами по, данному, по данным темам, которые будут для вас актуальны, вы будете сталкиваться в ближайший период. С 11 июня уже гуляет по вашему девятому дому Марс, поэтому эта тема для вас уже достаточно активна. Вероятнее, многие из вас строят планы, куда бы поехать, чем бы заняться. И, возможно, здесь есть мысли о том, чтобы приобрести автомобиль, но, но этот период не очень благоприятен, особенно 29-й. И 30 июня. Здесь, во-первых, травмоопасные ситуации, вообще неблагоприятные этих пару дней для каких-либо поездок, путешествий, для договоренностей. Что-то здесь неприятненькое и, возможно, также еще конфликты с вашими близкими мужчинами, либо с, мужч с мужчинами издалека, ну, неважно, с какими мужчинами. Поэтому постарайтесь вот этих два дня быть предельно осторожными, аккуратными и дипломатичными. С 6 по 9 будет складываться интересный аспект. Вот ну, тот, который есть, только он усилится при помощи Венеры. Венера подойдет близко к Марсу. Венера это женская энергия. Женская энергия. Активность, а Марс мужская. Сами по себе они две соединения создают сильную харизматичную натуру, такое сильное такое сексуальное, накальное настроение, но в оппозиции к Сатурну, Сатурн все забирает. Причем здесь ну, Сатурн достаточно силен в водолее. Можно говорить о том, что, возможно, какие-то неожиданные крупные финансовые траты. Охлаждение взаимоотношений со своими партнерами, особенно, в том числе, особенно если они издалека, тоже касается и взаимоотношений с партнерами не только там для любви и брака, но и в работе, по работе. Это неприятные новости, а может быть необходимость материально потратиться на кого-то из них. Ну, или внести, например, деньги за обучение. Вот так, рассчитаться. Здесь могут быть еще мысли о переоформлении бумаг на что-то, на какое-то движимое или недвижимое имущество. Как будто бы меняется право собственности. Что еще интересного? Смотрите, вот эта вся конфигурация, которая называется ТАО-квадрат, она вся замыкается на Уран. Уран у нас планета неожиданностей, форс-мажорных ситуаций, и у вас она находится в зоне работы. И смотрим, значит, что у нас тут? Работа, здоровья, дальние поездки короткие и короткие поездки. Ну да, тут работа, здоровья эти какие-то неблагоприятные обстоятельства вообще для любых поездок и для любых встреч можно сказать что если даже они и будут то они будут проходить очень нервно на высоком эмоциональном накале то есть сложно вам будет очень на чем-то договориться предпринимать какие-либо действия по возможности даже возможно поломка техники постарайтесь вот в эти периоды когда там с 29 и по 8 максимально вот эту первую неделю периода быть как-то более что ли осторожными и ничего такого неожиданного не предпринимать любые начинания перенесите на чуть более позднее время хотя бы уже после 9 особенно ближе к 13 числу здесь будет шикарно просто действует соединение венеры с марсом оно будет при благоприятных аспектах и здесь наконец-то уже для вас появится больше свободы в своем выражении. Кстати, многие могут ощутить любовь, такую высшую любовь, одухотворенную любовь, основанную на глубокой дружбе и ну, альтруизме, о желании помочь друг другу искренне, искренности. Ну, не совсем абсолютная любовь, но все-таки, вот, знаете, что-то очень высокое. Высоко, радостно, яркое может возникнуть в жизни многих из вас. 10 числа состоится новолуние в знаке зодиака Рак. Рак для вас связан с чужими ресурсами. Поскольку здесь будут образовываться благоприятные аспекты, то есть указание на то, что у вас вот 9-10. Вы знаете, можно даже отдолживать денежки, отдолжить или наоборот кому-то дать в долг. Ну, ситуация как-то с финансами, особенно если это касается ваших родных, кого-то из ваших родственников, то наоборот, а вот от, если вы отдадите в это время, то у вас будет, ну, знаете, не просто отдадите, а вот они у вас приумножатся, то есть вам вернут и потом придет еще больше. Теперь с... С 11 числа Меркурий также перейдет в знак зодиака рака, будет больше разговоров, связанных с домом, с семьей, с какими-то э, вопросами по наследству, по месту проживания, там, квартира, дом, мебель, может какие-то небольшие ремонтные работы, все это дело актуализируется. Особенно это будет исходить от ваших партнеров, если они у вас есть. Ближе к 21 числу, когда будет заканчиваться период, вы как-то будете больше, в большей степени расслабляться. Немножко ваша активность начинает, начнет падать. Хотя Марс все еще будет продолжать идти по Льву. Но только лишь в следующем периоде перейдет в Деву. Это будет ваш 10 дом карьеры. Поэтому... Если будет возможность, то лучше уделите этот период отдыху. Особенно вторую его половину, которая обещает пройти достаточно легко и благоприятно. Тут у вас еще интересные события могут быть, сейчас скажу так, раз, два, три, четыре. В доме, в семье, знаете, некое такое крупное, или подарок получите крупный, или приобретение. Ну, Что-то очень приятное будет, дорогое. Может быть, кто-то захочет выйти замуж или обручиться, но по крайней мере будет сильный соблазн это сделать, потому что здесь под вот, концу периода Лилит стоит в доме партнерства и она такую интересную конфигурацию образует, которая похожа на сильный соблазн, очень сильно будет что-то хотеться сделать. Ну, я могу сказать так, что то решение, которое вы примете, 20-21 числа, оно будет напрямую связано с кармой, судьбоносностью и может иметь такие серьезные последствия в дальнейшем. Ну что ж, на, по астрологии мы закончили. Сейчас мы посмотрим, что вас ожидает на Таро. Итак, друзья, давайте посмотрим, что ждать представители знака Зодиака Стрелец в период с 27 июня по 21 июля как вас будут воспринимать окружающие. Ну, на колеснице, то есть вы будете полностью контролировать все процессы, будете уверены в том, что вы делаете. ну знаете, буквально даже не будете чувствовать тормоза в некоторых моментах. Хорошо, ну и это еще указание, что знаете, будете постоянно где-то разъезжать. По финансам. По финансам здесь это интеллектуальная работа. Ну, деньги будут приходить из старых проверенных источников. То есть, вот сделал работу, прошло время, получил зарплату за эту работу. В общем-то, здесь без изменений. Здесь все идет своим чередом. Даже, возможно, еще и некоторое улучшение. Что касается работы. Что у вас будет по работе? Здесь все стабильно. И указание на то, что вы можете находиться под покровительством вашего руководителя. Что касается карьеры, здесь вопрос, будут некоторые вопросы, которые нужно будет решать. Ну, скорее всего, они связаны с некими рабочими темами. А, да, да, тут что-то, что-то должно поменяться. Смотрите, у вас здесь есть указание перекинуть часть работы на другого человека, потому что очень много, многие на себе очень много оттянут, нужно перекинуть. Вот должны быть перемены, сделать выбор. Вот он для того чтобы облегчить свою участь чтобы поменьше было груза на вас хорошо сейчас я сейчас еще посмотрю что это еще может означать здесь еще есть намек на то что можно это уже не карьера это личные отношения можно отказаться от каких-то отношений, которые стали для вас слишком обременительными и которые не имеют развития. Ну и давайте плавно спросим, что ожидает представители знака зодиака. Стрелец в доме в семье. Здесь будут отстаивание, отстаивания своих позиций. Прямо страшаться будете за что-то свое. И вы такие получите победу, но победа вас по итогу может не очень-то и радовать. Хотя почему нет? Может быть сначала не очень будет радовать, а потом порадует. Вы чего-то добьетесь. Но для этого вам нужно будет приложить немало усилий. Еще здесь есть указание на то, что может быть решение ситуации связано с некой поездкой или, или освобождением от чего-то. Хорошо, что ожидают в любви представители знака Зодиака Стрелец. Здесь идут легкие, необременительные отношения, не особо серьезные, без каких-либо заморочек. Возможно ли знакомство? По знакомству, вы знаете, здесь знакомство возможно, но оно как-то вас эти знакомства радовать не будут, потому что пятерка Пентакли говорит о, об отсутствии баланса. Во взаимном обмене. Один человек хочет больше брать, другой хочет больше давать. И также здесь есть указание на скудность чувств, скудность эмоций. То есть здесь может быть включена некая выгода. Хорошо. В принципе, а вообще любовь порадует представители знака Зодиака, Стрелец. Любовные перспективы порадуют, да? какой-то ожидает. Ну, порадую тем, что хотя бы будет без каких-либо кардинальных перемен. Особенно эта карта для тех, у кого тайные отношения, у кого там так называемые, типа, гражданские отношения, сожительство. то здесь будет все без, без перемен, все будет по-прежнему. Что ожидает в сфере здоровья? По здоровью, возможно, какие-то небольшие воспалительные процессы. Так, так, так, обратите внимание на желудочно-кишечный тракт, а еще здесь возможны переживания за некой женщиной, которая относится к земной стихии. Это не лично ваше здоровье, это здоровье близкого человека, а дева Козерог-Телец. Теперь основной совет для представителей знака Зодиака-Стрелец. Какой будет совет для стрельцов? Вам совет соблюдать равновесие во всем, не во что особо сильно не вмешиваться, ничего особо сильно не форсировать, соблюдать спокойствие. Все идет своим чередом. Если будете вмешиваться в течение ну, вход в событий, то, возможно, и разочарование. Лучше не вмешиваться. Тогда вас впереди ожидает вот эта звезда. Звезда это исполнение желаний, нахождение... Знаете, своего места в жизни. Но еще пока нужно немножечко подождать. Еще не время. Ну что ж, на сегодня наш прогноз закончен. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, что нам с вами будет и дальше интересно. И до встречи в следующих прогнозах.